Классик еще в XIX веке сказал, что в России есть две беды. Дураки и дороги. К концу нашего века первая беда разрослась до неимоверных масштабов. Сегодня, сегодня практически каждого из нас. <смех> Извините. Каждого из нас, жителей нашей многострадальной Родины, можно назвать дураком? А, объясняю. Потому что нормальный человек в этих условиях жить не может. Зато у нас есть вторая беда, которая помогает бороться с первой. А вы прекрасно знаете, каким целительным свойством обладает дорога дорога лечит дорога утешает московской кольцевой дороге посвящается <свят> юрий михайлович если вы нас слышите спасибо вам большое Действительно, чувство дороги чувство дороги это исконно российское чувство потому что мы всю жизнь движемся от чего-то неправильного и прошлого к чему-то светлому и будущему. Ты в энциклопедии ты вычит? Мы всю жизнь... Отойдите от микрофона, в пожалуйста. В атласе автомобильных дорог. Мы всю жизнь движемся, и это нас утешает. И позвольте мне немного пафоса. Я хочу сказать, что дорога — это великий неразгаданный символ России.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 Нет прекрасней и мудрее средства от тревог, чем ночная песня ши, длинной длинной, сернитка стоптанных дорог, что полем ранения. И к Богу придут другие времена. Мой друг, ты верь в дорогу. Нет, дороги окончания есть, Зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без Стоп-сигнал в ночах Кто-то тоже держит путь Незнакомец, незнакомка Здравствуй и прощай Можно только фары Но хуже без дорог В два конца Идет дорога Но себе не лги Нам в обратный Путь нельзя Слава Богу Мой дружище Есть у нас враги Значит Есть, наверное И друзья Лука в Тут на хуже без дорог. in Peru. The...